У нас всегда с вами есть два ограниченных ресурса и один убийца. Ну, несколько, вернее, убийц. Громко звучит. То есть ресурсы, которые у нас ограничены, первое. Это деньги, которые мы располагаем в настоящий момент. Второе это время. Время, в течение которого происходит работа. Давайте сначала проговорим про, про время, про ресурс времени. Господина Рокфеллера. Когда его спросили, назовете ли вы семь, все семь чудес света, он сказал, я, наверное, все семь не назову, но я знаю, что восьмое чудо света – это капитализация. Самая главная формула, которая позволяет – формула процентов, формула Рантье, которая, в принципе, присваивает там, мировым семьям Ротшильдов, Рокфеллеров, что они захватили весь мир. То есть формула сложного процента, каким образом она работает. Это самая главная формула для инвестора, друзья. Вот эта формула, которая состоит из трех всего лишь составляющих, она должна стать как котч наш. Если мы хотим знать, сколько у нас будет денег на инвестиции, вот используется схема сложного процента. И в этом ключе я хочу рассказать некую такую легенду про, про создателя шахмат. Раджа сказал, слушай, ты создал потрясающую игру, как ты хочешь, чтобы я тебя отблагодарил. То есть создатель шахмат сказал, о, великий Раджа, я не прошу многого, я прошу тебя сделать следующее. Давай вот на шахматной доске получается 64 клетки. Положи на первую клетку одно рисовое зернышко или зерно пшеницы, на второе положи 2, на третье положи 4, на четвертую положи 8. Ну то есть каждая клетка должна удваивать. На что раджа сказал, всего лишь это все, что ты хочешь. Создатель шахмат сказал, да, мне больше не надо, просто сделай эту простую, простую просьбу. Для меня когда-то это стало очень показательным, да, то есть это очень показательно, в принципе, как работает во времени сложный процент в том числе, геометрическая прогрессия. Я эту цифру реально, хоть я и ну, финансист, я эту цифру произвести не могу, просто произведя подсчеты, что ну, количество зерен... В одном килограмме пшеницы получается 30 тысяч зерен. Это получается, соответственно, в этом случае на шахматной доске должно быть 614 миллиардов тонн пшеницы. Если Россия не увеличит производительность зерна, то потребуется 6148 лет для того, чтобы произвести такое количество зерна. Вот какую цену запросил у Раджи создатель шахмат ну то есть во что это вылилось да то есть что что такое схема сложного процента в принципе здесь в данной формуле сложного процента мы говорим о том что в формуле n ну в формуле процентов у нас сто процентов а в формуле где n стоит степень получается 64 степень поэтому что в формуле сложного процента самое главное в формуле сложного процента самое главное, естественно, две составляющие – это процент, под который работают ваши денежные средства, и самый главный показатель – это количество лет, которое вы планируете. Как это работает, непосредственно, опять-таки, некий хрестоматийный пример цифры. Вы вкладываете 100 долларов на инвестиции по 30% годовых, ежегодно да, вкладываете еще 100 долларов в конце года. В этом случае получается, что через 20 лет при вложении собственных денег в размере 2000 долларов за 20 лет, да, 2000 долларов за 20 лет, получается, что сумма дохода составит 63 тысячи долларов, при этом инвестиционный доход составит 61 тысячу долларов. Вот как работает схема сложных процентов и капитализация процентов. Соответственно, на следующей цифре приведен график, что мы вкладываем 10 тысяч долларов и доносим 1000 долларов в год. Первое, что мы должны понимать, мы должны понимать, что работает формула сложного процента. Если мы вкладываем сегодня 10 тысяч долларов по 30% годовых, ежегодно в конце года доносим 1000 долларов, то получается, что через 20 лет мы зарабатываем сумму порядка 2 миллионов долларов. И кто хочет иметь 2 миллиона долларов через 20 лет? Напишите ваш возраст достижения 2 миллионов долларов в этом случае, то есть прибавьте к своему возрасту 20 лет. Еще раз, это те, у кого есть 10 тысяч долларов сегодня, которые могут уже сегодня по 1000 долларов в год направлять на инвестиции и, соответственно, вот эти люди, они должны сейчас написать цифру, сумму своего возраста плюс 20 лет. Хорошие, бодрые пенсионеры в среднем в 50-55 лет у нас будут долларовые миллионеры, которых будет минимум 2 миллиона долларов. Если возвращаться к словам Оскара Хартмана, который говорил, ребята, имея 1-2 миллиона долларов, вы можете жить в любой точке планеты и иметь комфортный уровень жизни, ни на кого, ни на чего не рассчитывая.